Привет всем исследователям вихревых энергий и просто любопытным. К сожалению, моя веб-камера совсем заглючила и теперь придется записывать через мобильник, что для меня очень неудобно, да и автофокус достает. Два года назад я презентовал вот этот светодиодный индикатор статики для контроля вихревых энергий. Тогда задача ставилась создать компактный и достаточно простое в изготовлении, чтобы повторить мог каждый. За это время конструкции повторили многие тысячи раз. И хоть этот экземпляр у меня остался единственный, но вы все видели, что подобные индикаторы я встраиваю во все свои активные излучатели. Вот тут гибрид, позже будет показан еще и посох. Все индикаторы сделаны именно по похожему принципу. Но добиваясь простоты повторения, я не закладывал и не предусматривал сюда каких-либо особых технологий. Все просто, без заморочек. Две секции от светодиодной ленты вырезаются, в стык, Немного фольги по концам, что вполне давало возможность видеть статическое излучение. Вот я тут специально лаком покрыл, чтобы сильно не мешало отражение. И все было просто и со вкусом. Но недостаток, конечно, в том, что тут не совсем правильно распределена энергия. Так, чтобы получить максимальные возможности. Вот поэтому я решил сделать вот такие индикаторы. Вот пять образцов. И мы сейчас их посмотрим в работе. Но все-таки для исследования полезно иметь индикатор более чувствительный, а не простой. Поэтому я тщательно подошел к проектированию и согласно физическим законам, которые я раскрываю в своих роликах, создал более продвинутые, но и более сложные в заготовлении индикаторы. Как результат чувствительность повысилась от 5 до 10 раз. Все это я сейчас покажу. Везде применил медную фольгу, но можете не заморачиваться, подойдет и алюминиевая Значение никакого не имеет, просто удобнее паять. Заготовки пластика взял на 3 миллиметра. Но надо будет все-таки достать окрест стекло на 10-20, чтобы сделать объемный вариант. Потом поймете почему. Значит сама конструкция. Какая особенность между этой и этой? Значит, наверное, знаете, что вот здесь проходят в этих лентах шины питания. А посередине они уже последовательно соединили по три штуки, чтобы было 12 вольт. Это и хорошо и плохо для нас. Так как вот, например, в этом варианте, как видите, появится вот эта сторона и появится эта сторона. И они друг друга перекрывают. То есть вот этот участок перекрывает вот этот, а этот этот. В результате они друг другу мешают. Здесь емкостная связь, соответственно, потеря по... Энергетики. То же самое и так. Здесь, в принципе, это можно было бы сделать подальше, потому что опять же имкостная связь существует. Ну, вот есть тут, как бы, немножко объемный вариант. Вот 3 миллиметра толщину, и вот здесь некоторый объем есть. Этого было достаточно, но оно работает на 2-3-5 мм, 10 Вот, когда умощненный генератор, то я больше вижу. Но все равно мало. Здесь же. Я это вместе соединил. Теперь шина вот эта, которую берем в руки, проходит внутри. Эти две шины соединены вместе. А две внешние шины с этой приемной частью. И опять же, объемность создается. И я тут делаю еще вот такую ажурную конструкцию по Именно по металлу. То есть делаются вот такие секции, не просто сплошные. Вот для примера я вот такую сделал сплошную и покажу, вот, какая все-таки есть разница. Даже вот это и это. В результате здесь минимальная емкостная связь между вот этой стороной и этой стороной. Это уже дает плюс. Вот здесь, так как мы принимаем излучение извне то вот как раз оно все-то и перекрывает то, что нам надо. И вот немножко вот тут вот мешающая сторона. Конечно, в идеальном случае лучше делать все-таки вот так вот. Три последовательно соединять, три последовательно, ну и переворачивать и вот делать так. Это вот самое идеальное. Но тут вот особенность конструкции вот такая. Теперь смотрим, что у нас дальше. Вот тут я применяю Обычную плоскую, которую еще года три назад делать. Она у меня тестовая, я везде ее в тестах использую. Вот, берем 4 миллиметра толщиной. Вот этот генератор, тот, который я говорил, что я сделал вот на трех деталях на аккумуляторе. Вот здесь вот я модуляцию подключаю. Пока временно, потому что идет соли такой же генератор, который я уже сюда встрою. И вот, например, вот мы видим, вот моргает уже. 14 так не видно так, наверное. вот 3 3 в секунду 6 7 герц ну, видите что моргается пока отключу оно нам не нужно вот такой индикатор я сюда строю как придется ли сейчас очень долго все идет сами знаете так, включаем генератор. Сейчас у нас обычный генератор, только на аккумуляторе. Вот, показываю со старым индикатором. Так, свет мы, наверное, немножко уберем. Это он вечно сильно мешает. И вот видим, что ничего фактически. Смотрим вот такой. И видите, вот что-то уже есть. Причем я не касаюсь ничего. Не обязательно, если касаться, сами видите, что творится. Делаем 4 миллиметра. И видим, что все-таки вот на 4 миллиметра уже как-то надо. Но вот этот индикатор сделан. Видите, он по размеру абсолютно такой же. Только чуть шире и вот с премудростями. Но видите, как резко повысилась чувствительность. По крайней мере, он светится, этот вообще не горит. Берем, например, вот этот индикатор. Вот, Но он очень длинный. Для плоских он очень длинный. Так как переходит в середину. И вот тоже его приходится уже вот так на 4 миллиметра. Но все работает. Вот этот идеально вписывается в этот диаметр. И как видите, вот даже на 4 миллиметра. И даже вот я поднимаю еще выше. То есть миллиметров почти 10. Вот это все срабатывает. Что довольно-таки серьезно. А если вот так, то вообще... То есть видите, какая разница огромнейшая. Берем тот, что пошире, но покороче. Тут подсвечивается, но немножко маловато. Так, этот этот я сделал тут на 12 ну что 12 что 6 практически то же самое но там очень мало разницы это вот на обычном генераторе ну такие индикаторы вот видите как светятся вот это понятно все это мы не раз наблюдали на таких индикаторах. Можем посмотреть, фактически ничего не видно, ничего нет. Переключаем на генератор помощнее. Вот, на, мо на мощном генераторе уже видим, тут что-то показывает. Но опять же, только когда мы касаемся. То есть, довольно слабо, конечно. Через это ничего. Теперь смотрим вот это. Тут видите, что творится. Тут уже оно полыхающее. Вот на 4 миллиметра уже свободно проходит. Вот тут у меня 13 миллиметров высота. И даже вот видите на 13 миллиметров вот. Ну это конечно мощненные, на два раза он мощнее дает большую. Мы можем вот эти индикаторы вот еще дальше ставить. это вот, Будет все, это горит как далеко. И вот я поднимаю. То есть где-то 20 миллиметров вот вполне. Берем такой. Понятно, что будет тут все очень весело. Тоже вот я сейчас не касаюсь, а вот сейчас касаюсь. Сейчас не касаюсь. Тоже примерно 20 миллиметров. Не касаюсь, не касаюсь. Это обычный. Когда не касаясь, вот почти ничего. Ну вот когда касается, еще более менее. Тут немножко стороны светодиодов по-разному. Эта секция, она получилась менее чувствительная, чем это. Но вот когда не касаюсь, вот ну, очень еле-еле. Это что касается плоской. А, ну вот это могу показать тоже. Плоская у нас не очень-то хочет светиться. Чуть-чуть тут есть, но довольно мало. Ну тут, конечно, все довольно серьезно. Можно как фонариком. Так, это у нас была плоская. Теперь попробуем мой гибрид. Напоминаю, что вот здесь излучатель и здесь излучатель. на обычный генератор тут у нас самые лучшие излучения сейчас я не касаюсь вот касаюсь сейчас не касаюсь Здесь та же картина. Вот видите расстояние какое? А теперь смотрим вот обычным. Вот фактически я вот буквально там несколько миллиметров она начинает засвечивать вот, видите, на 4 миллиметра уже вот еле еле что-то светит зато тут вот все достаточно ярко и еще вот какая высота огромная То есть явно тут как минимум 5-6 раз вот лучше. Что еще не показал вот этот. Ну тут вообще будет. Вот видите какая высота. Тут у нас вот 33. Высота. Вот все светится. но ну, слабо уже, но... По крайней мере все есть. Это с обычным, это с увеличенным. Ну вот и все, понятно. Тут будет меньше, потому что это тор, потому что этот тор, как бы, изолирован вот фольгой. То есть у него излучение больше сюда идет, а фольга уже излучает сюда. Ну тут можем посмотреть. Я там не показал. Ну вот одна фольга и вторая фольга. Так, есть тут еще 55 миллиметров. И вот видите, тут 55 вполне справляется. И еще выше. Смотрим как у нас обычный индикатор. Вот обычный индикатор через 4 миллиметра уже пробивает когда нам усиленно. И даже еще вот почти сантиметр. То есть 15 миллиметров он как-то еще вытаскивает. Но эти уже работают вот пять, вот 60 фактически еще светится То есть разница заметная так вот смотрим теперь вот такую позицию вот видите тут Правда, здесь соотношение немножко не то по, по излучению. Точнее, по приемной части. Тут больше там меньше. Вот здесь вот одинаково. И вот тут. Это приемная часть, а это та, которая обратная. И видите, тут явно меньше горит, чем если я переворачиваю вот так. Вот, вот тут значительно ярче. Я не знаю, видно, наверное, должны выйти. Да, тут довольно ярко светит не сильно, но достаточно. А вот тут уже еле-еле засвечивается. То есть вот разница всего-навсего от конфигурации. Теперь немножко поразвлекаемся. Покажу тут на этой основе фокусы. Так, по жезлу, не знаю, по жезлу показывать, сейчас посмотрим, значит показываю, что вот он такое, это уже есть возможность смотреть более серьезные вещи. Вот как, видите, что -то делается. То есть тут задействовано... Так, наверное, вот так Я менее чувствительную вот эту физел на самый край. Видите, вот складывается, как все. Причем я это приближаю, если ее отдалять дальше... То есть, пространственная вот эта емкость, она уже даст еще больше эффект. Видите, вот всего-навсего какой-то гибридик, ну, правда, на увеличенной мощности. И вот видите, что я делаю. Вот я сейчас, это вот идет снизу, засвечивает, а вот сейчас то, что я даю сверху. Вот я не дотрагиваюсь, вот. И вот таким образом вы можете смотреть, замерять, проверять, как работает вот эта пространственная энергия, как напряженность возникает, с каких точек, от чего, почему. Потому что вот сейчас я вот даю отсюда, с верхней стороны, это нижняя сторона излучателя, это верхняя сторона излучателя. Но сейчас я вот не веду сюда руку, то есть я нахожу относительно в пространстве. И видите, не хуже все происходит. То есть это не касается конкретно этого. оно дает, вот, конечно, засветку мощную. Видите, какая мощная засветка. По сравнению с тем, что я вот так даю. Но, тем не менее, работает пространство. И все горят. Абсолютно все. Цепочку можно строить какую-угодно, и будет это все вот довольно таки обширно работать. Так, ладно, еще немножко тогда с этим поработаем. Немного покажу, что с жезлом. Как раз в чем разница может быть. Вот я тут специально открыл вот, тор, какой я обычно применяю. Включаем. Но ну, тор где-то вот так засвечивается. Вот сам ТОР. Вот берем, например, этот индикатор. И вот видим, что вот оно теряет энергию из-за того, что я ввожу металл. Ну, это понятно. Поэтому не надо вводить сюда металл никакой. И оно засвечивается только тогда, когда вот они идут. Выходы на сам ЖЭЗ. Так, можно, видите, вот, только когда касается выводов. А вот сам ничего не дает. И вот можем тут увидеть, вот как они идут спирали. Это чисто так для примера. Но вот это, конечно, уже будет проблема, потому что она все спирали захватывает. Тут то же самое. Годится только вот... Она вот Да, вот это еще успевает. Тут спирали не перемеживаются друг с другом. Нет, вот он их перехватывает. Но, конечно, тут уже сильно не насмотришься, потому что тут оно друг другу перебивает вот этот объем, и получается, что мы... Напряженность здесь большая, вот здесь рядом, но дальше оно сильно не идет. Вот они, спирали, как идут. Видите, какой шаг. Это немножко вот об этом. Так, все, а теперь переходим на посох. Так, пока выбрал колонну. Посохи пока не трогаю. Будем на колонне все проводить. Вот наши 5 индикаторов. Вот Это наш обычный. Сейчас подключен генератор усиленный. И вот на обычном индикаторе. Видите, они все светятся, даже не касаясь колонны. Вот где-то около 8 сантиметров на усиленном. Этот индикатор показывает. Берем вот это. И вот он показывает где-то 20 сантиметров. Тут вот я линейку поставил. Она 30 сантиметров плюс по сантиметру по краям. Ну и белая, чтобы было заметнее. Вот более 20 сантиметров. Это уже как минимум 3-4 раза. Берем такой. Вот видите, уже горит. 29-30. Вот на 30 сантиметрах уже загорается. чуть меньше 28 этот экзотический 26 27 ну вот а посмотрим 22. 21, 2. Вот какая разница между ними. Это на усиленную. Теперь подключаю обычный. И посмотрим на обычную. Вот когда вплотную только. Вот здесь вот так вот уже, когда площадью беру, то где-то на сантиметре примерно начинает загораться. И очень уже чувствительны к виткам, которые внутри. Если берем вот этот, то он загорается где-то на четырех... 4 метрах берем самый длинный он у нас горит уже на десяти Короче, поширим. Это 89 чуть, чуть меньше. Это тоже где-то 9. Ну тут мало так, около пяти. Теперь опять возвращаю на усиленный. И немножко показываем фокусы. Ну, конечно, не фокуса, а как реально. Ну вот оно вот горит шириной 9 сантиметров вот я вот ставлю где-то 9 сантиметров расстояние. Может чуть ближе вот видите, он горит и вот насколько он уже чувствительный становится вот к тому что вот я подношу руку хотя расстояние еще огромнейшее и когда мы вот сами видите что творится делаем вот так Вот что у нас происходит. Тут у меня пленка, поэтому контактов фактически нет. Это через пленку вот так вот. Вот видно, вся цепочка работает. Причем, если между этими цепочками поставить человека, вот так, на вытянутые руки, то это все загорится и будет гореть там на несколько метров. А может и десяток метров, я даже не смотрел. такое. Вот если сделать вот так. то Будет вот так. Видите, середина. То есть тут играться можно теперь этим в очень широком диапазоне. Причем, что главное, мы теперь можем хорошо контролировать, как именно у нас энергия идет от этого посоха. Видите, фактически шар надутый. Вот, между ними, конечно, будет вот так. Увеличиваем все максимально. То есть, если вот сделать вот так, то полметра обеспечено. И даже вот этот индикатор, если поставить на такую площадь, то видите, что -то происходит и с ним. То есть, если здесь сделать объемные, приемные, типа объемные роточки с острыми краями, то вот у вас все получится. Будет интересный индикатор. Вы уже видели, я вам показал, а сейчас покажем наоборот. что если коснется кто-нибудь того конца и еще возьмет таких вот парочку все это будет светиться и дальше еще немножко экзотики Тут чуть больше метра. Немного о конструктиве. Вот вы уже видели, как оно выглядит на самом деле. Обратная сторона. Вот такая. В отличие от этого, я не использовал всю поверхность, потому что это почти бессмысленно. И когда фольгу наклеивал, сделал вот так. Ну, немножко неправильно, но пойдет. Лучше, конечно, отсюда выводить, как с этой стороны сюда, так и с этой. Но так как это плоскость, то особого значения не имеет. Вот Будет оно потолще, да, тогда это уже как-то заиграет. И по бокам еще можно сделать такие вот полосочки, сюда наклеить. Если это, конечно, будет там миллиметров 10-20 толщиной. Но тогда размер, вот, самый оптимальный, чуть-чуть больше, чем этот. Но, как вы заметили, вот такой вариант при определенных случаях тоже достаточно важен. Не обязательно здесь вот эту часть также делать, но вот именно вот эта часть играет здесь еще можно было бы еще больше сделать ее пространственную. То есть если вот эту вот плоскость разделить и сделать пространство больше, то эффективность еще увеличится. Так же как и здесь. Что надо предусматривать при этом? Вот именно вот эта часть и эта часть они должны емкости, но не обычная емкость, как вот конденсаторы в пикофарадах измеряются, емкость пространственная, здесь должна быть минимальная. То есть, если взять емкость просто, конденсатор, вот две обкладки, то понятно, чем ближе, тем больше площадь, тем больше емкость. Нет, это не то. Вот, даже если сделать вот так, то есть, дробленую площадь, то вот это будет еще мощнее для пространства, как обычная емкость. То есть в пикофарадах здесь будет очень мало, фактически там десятые, сотые доли может пикофарада, но площадь между друг другом она будет занимать такую, что будет много гасить энергии. Именно вот в этом направлении надо смотреть, чтобы не было именно вот такого вот взаимодействия. Или вот так, или вот так. А вот эти вот обкладочки, это особого значения не имеет. Оно может иметь несколько пикфарад и малой площади поблизости, и оно будет влиять значительно меньше, нежели доли пикфарад, но вот так вот, разнесенные в пространстве. Понятно, да? Надеюсь. И предусматривать желательно, чтобы вот это делать потолще, Тут я говорю, что я не заморачивался сильно, поэтому такие ажурные не делал, но по идее надо было бы тут как-то вот больше сделать, вот более длинные такие вот, типа шипов. И тут вопрос возникает, конечно, наверное, у некоторых. Я вот в посохах и в жезлах говорю всегда обязательно на излучателях закруглять вот эти моменты. Вот почему? Потому что это излучатели. Это передающая часть. Опять же, если вы делаете, ну так скажем, подобие оружия, то да, желательно на передатчике, на мощности, именно делать вот такие излучатели с заостренным концом. Но если вам нужна мягкая энергия, специально для лечения или оздоровления, она должна быть плавная, обтекаемая. Поэтому и надо обязательно на передающих вот таких жезлах и посохах для лечения или оздоровления именно все округлять. чтобы не было вот этого жесткого излучения и даже вот возможной коронки. Казалось бы тут речь идет не о такой коронке, которая вот коронный разряд или вообще там может быть молния какая-то проскакивать при большой напряженности. Нет, речь не об этом идет, а то, что заряд истекает слишком, слишком жестко с концов. И получается, что энергия истекает рвано. Этого не должно быть. Должно быть все плавненько, Поэтому все надо обязательно закруглять. Это я говорю, как если вы пытаетесь какое-то оружие сделать или что-то такое, которое с направленным действием, тогда да. Но я не советую этим заниматься. А уже когда приемная часть, когда вы принимаете энергию, вот тогда вот надо делать, причем пространственную. Это вот я в плоскости сделал. А желательно это все сделать в пространстве. Вот так вот. И вот так вот. То есть такой типа бутончика. Ну, посмотрите на древние сооружения. Но там, правда, не металл. Там изолятор. Но я потом вам объясню принцип, почему так делается. Но именно делается... Ажурные фрактальные, так, так называемые фрактальные, это не совсем так. Но вот как по природе идет, вот те же листья с заостренным концом, на которые поступает энергия, как я уже тоже рассказывал, именно энергия поступает на лист и уже распределяется вот здесь вот по живому организму, по этим так называемым капиллярам, вот в листике от корешка идет всякие соки. Жидкость, и вот эта жидкость соки, она должна преобразоваться и зарядиться энергетически. А тут приходит энергия. На этот лист, и вот она стыкуется, встречается, и происходит определенный заряд. И, соответственно, защитой, защитные функции, ну, много чего происходит. И вот когда вы принимаете энергию, вот так вот именно надо делать. но это... Обычно они должны быть заостренными, это меньше чем 90 градусов, то есть там 50, 40, 30 градусов, вот это вот за... должно быть заострение. И достаточно, чтобы много было. И желательно, чтобы оно как максимально именно собирало из пространства. В пространстве оно было распределено по-разному. А вот это, как я сказал, что это вот такой простейший пример, как не совсем желательно делать то же самое, как и это. В простейшем случае это пойдет, но когда надо получить максимум от того, что вы хотите получить, вот, пожалуйста. И самый оптимальный размер, это вот немножко больше, чем этот, и немножко пообъемнее. Вот. И светодиодики все-таки сделать вот так. Вот примерно такая система. И здесь желательно все-таки не так, как я сделал, ну, захотелось мне так сделать, а чтобы оно шло так же отсюда и отсюда. А если вы еще сделаете такую вот раздвижную конструкцию, которая бы вот, вот так вот, или как зонтик, там грубо, что-то такое, это было бы еще лучше. Но главное, что не надо заморачиваться с металлом. Отношение металла и пространства, вот изоляция между ней, примерно должно быть одно к одному. А если в пространстве, там еще меньше его должно быть. Но опять же, не доводить до состояния проводочков тонких. Нет, должны быть вот такие вот, вот плоскости. И площади, хоть небольшие, но площади, к которым приходит энергия. Но не слишком много должно быть. Вот такое соотношение. Я уже вам и по посохам говорил тоже, и по жертвам, что должно быть отношение. Но это в передающей системе, там примерно один к двум. То, что вот ширина ленты и между витками примерно соотношение один к двум. Хотя, может быть, один к одному вообще? Примерно. Опять же, там многих факторов надо еще предусматривать, но это все примерные вещи. Вот теперь пока все. Всем счастливо. До свидания.